Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к стихам и песням, авторских песен моего канала. Сейчас я хочу, не знаю, как будет это называться, то ли это заявление, то ли это ультиматум, но я хочу сказать следующее. Дело в том, что 20 сентября 2021 года этого года мы вакцинировались с женой, спутником Лайт. Прошло немного времени, и знаете что? У меня сперва заболела дочь. Кстати, она не вакцинировалась, потому что у нее диабет. Ей нельзя вакцинироваться. И мы только женой вакцинировались. И так, потом заболела жена, но я пока еще держался. Через дней пять, после как они заболели, у них температура поднялась, кашель, были вынуждены мы госпитализировать их в больницу на скорой помощи с признаками пневмонии. И что хочу сказать. Это что за вакцинация, которая провоцирует весь организм? Сказали, будто бы еще какие-то там, через месяц будут какие-то антитела только. Вот, вот. Но чтобы дождаться этих антител, я не знаю, какие эти антила, что этот за выдумки такие. В общем, короче, я не знаю, что будет дальше. У меня сейчас дочь находится под аппаратом АВЛ, и делают искусственное дыхание. Жена пока держится, ничего. Сам я тоже уже заболел. Температура у меня держится 37 который день, ну, наверное, день четвертый, мне пришлось идти в поликлинику, где я простоял в очереди в регистратуру, чтобы мне попасть к врачу целый час. И потом к врачу, назначенному мне, я просидел три часа народу в поликлинике, уйма. Все кашлят, все чихают. И что дальше будет, я не знаю. Короче, я попал на прием к врачу, все рассказал. Ну, она мне выписала, типа, антигриппозные какие-то вещи там, вот, назначила таблеточки, выпить туда-сюда, типа, у меня грипп. Ну, я не знаю, конечно, вот, Дышать вроде бы ничего. Вот. Ну вот, горло маленько побаливает кашу маленько. вот, Лечусь на дому, взял больничный. Вот. Что теперь хочу сказать? Да, врачебный кабинет, когда я хотел, сперва пришел в поликлинику попасть. Это было, я не знаю. Какое-то какое идиотство со стороны врачей. Главное, что не прием обращать все в регистратуру, да елки палки. В регистратуру такая очередь. Я с температурой простоял целый час в регистратуру. А они не созволили меня в доврачебном кабинете принять. Это как это так называется? С температурой человек пришел, больной, и вот такая фигня. Ну что я вам скажу теперь, друзья? Как надеяться на эту вакцинацию? Я уже не знаю. Потому что я уже на себе испытал это все. А оно только дает ухудшение. Ухудшение. что попала у меня жена с вакцинацией в больницу, с воспалением легких, дочь. И вот я не знаю, что будет со мной. Пока я держусь. Температура пока держится 37. Пьют таблетки, все прочее, антибиотики. Вот. Вот такое. Будет заявление у меня ко всем. Смотрите сами, вакцинироваться или нет. Это дело ваше. Но скажу одно. Я это все испытал на своей шкуре. Что это за вакцины такие, которые не помогают ничебо. Это уже факт. В общем, я говорить много не буду, друзья. Вы уже все слышали. В данный момент я хочу сказать, я пока не буду ни петь, ничего выставлять. Пока не восстановлюсь. Пока у меня семья не восстановится. Мне это пока не в радость петь и все прочее, как до этих пор я вам вас радовал своими песнями. Ну что хочу сказать. Спасибо вам всем за внимание. Вы меня послушали, вы все, наверное, взвесили. Спасибо вам за все. Пока-пока. Пока. С вами был Алексей, доктор Леш. Всех обнимаю, всех люблю. Всем желаю одного. Здоровья прежде всего. До свидания.